Аркадий Ильич, можете рассказать о нем поподробнее, кто он такой? Саи Баба – это сын Шивы и Кали. Это Бог, устраняющий препятствия Ганеша на нашем половине. У меня была такая тонкая материальная история. Мы когда с Игорем Витальевичем начали по тонкому плану, так сказать, свои ну, как бы перемещения, то очень заинтересовались тем, что делается его бар, когда он материализовывал этот порошок, различные золотые вещи, жемчуг, золото. В общем, мы начали за ним подглядывать. А он тоже обратил на наше подглядывание внимание и сказал, ну, чего я вам так все покажу. И начал показывать. А потом оказалось, что у нас была предыстория. Она была связана с тем, что в свое время я помог его матери, Богини Кали. И эта память как бы во многом предопределила наши отношения. И сейчас, когда Кали уже в наше время, она приняла решение и осуществила его, она отказалась от своей ипостаси смерти и оставила себе только ипостась материнства. Об этих событиях я более подробно рассказываю в своей книге ⁇ Дебор ⁇ Если кто желает, то можно все получить через интернет-магазин издательства культуры вот, и прочитать. Но там были и дополнительности, которые как бы в эту книгу не вошли. А они тоже касались событий на тонком -то плане. Потому что не все там было так. У нас сначала безоблачно, нам приходилось принимать определенные сражения, материально Игорем Витальевичем. И вот когда нас уже так окружили, что со всех сторон все, всякие чудовища, там крокодилы, волки, там все змеи, там все у нас вот наползало, вдруг раздался. Трудный рев И в пространство расступилась, Появился огромный слон. У слона в области третьего глаза была сфера. А в сфере сидел тот, кто управлял стороной, слоном. Это был Саибаба. Он пришел нам на помощь. Слон начал топтать всех этих гадов, чудовищ, и все они разбежались. То есть, вот понимаете, есть отношения и тонкоматериальные. Они, в общем-то, иногда имеют очень серьезную историю. Получилось так, что та еще давняя-давняя история, которую я и не знал, и не помню, при воплощении земную память вы понимаете, перейти из сверхсветового состояния в досветовое состояние. Это как раз это рубеж, который стирает память. И я практически не помню все это. Мне это уже показывали, рассказывали Вот сейчас в этой реальности. День за днем показывают, рассказывают, открывают. И я узнаю сам о себе то, чего даже никогда и не мог подозревать вот и вы сегодня тоже рассказали. Видите, в ваших видениях опять появился я, что-то там делал, что-то было со мной связано. Это же вы видите. И мне рассказываете. Но, правда, здесь уже как бы для меня особого, так сказать, откровения нет. Тут многое уже я уже раньше узнал. Но поймите, вот так идет этот процесс. Начинаешь вспоминать самого себя через других людей, которые тебе начинают рассказывать об этом. Ну и, конечно, самое главное, через что узнаешь себя, это то, что твои действия имеют некое значимое значение. То есть можно говорить о нас, кому угодно, рассказывать и что угодно о том, что можно вот, например, от рака исцелит человек. Но если ты не исцелил, если это люди другие не видели, то что твои слова значат? Ну, просто какой-то рассказ. Или органы. А вы посмотрите, сколько здесь сейчас в интернете сообщений о том, что люди где-то там, где мы напрямую еще с Игорем Витальевичем работали вот на Алексеевске. Это первые годы еще до того, как нас тут начали. На нас начал нападать вот это по инициативе телевидения. А телевидение начало нападать по инициативе одной женщины, которая является женой генерального продюсера одного из каналов. Тоже все вот так вот идет, цепляется одно за другое. Вот пока они на нас, когда еще в то время не нападали, мы же напрямую работали. И а сколько людей вокруг у нас. И органов времени нового, Избавиться от самых тяжелых заболеваний. Это же тысячи свидетельств. Вот когда есть такие свидетельства. Они же меняют. Вот все вокруг. И то, что тебе начинает о тебе же рассказывать. Оно все приобретает совершенно другой смысл. Вот так постепенно сам себя узнает. И каждому это предстоит пройти. Узнать самого себя. Ведь изначально мы все духи. Но вы что такое дух? Это чистота божества самого Бога. Это его энергия. Энергия его творения, дух. Он творит духами все. Создатель все творит духами. То есть представляете, какое их могущество, какое знание. А это все вы во все духи, и вы пришли на Землю и забыли самих себя. Почему? Ну, потому что перешли со свет светового режима существования но до светового. Это понятно. Это материя. Материя начинает свои права качать. Спасибо, Александр. Аркадий скажите, влияет ли количество участников вебинара на результат работы участников и как? Конечно. Чем больше участников вебинара, тем мощнее будет результат. И через это могут даже открыться и сновидения. Потому что, еще раз говорю, с кем поведешься, так тебе и надо. Помните шуточку? Но она же не просто так. Вы же попадаете в другие как бы вибрационные состояния через это. Включаются ваши резервы, которых вы даже не знали энергетически. вдруг начинают работать. Вы меняетесь обязательно. Все может не вдруг произойти. А что, кстати, и вдруг. Потому что уже были такие случаи, когда исламидные просто угнали открываются.